Командиры прощаются и двигаются к своим частям. Что же они решат? Сложат ли белое оружие? И будет ли красное? Сейчас армян? мы посмотрим, как происходит процесс выстрела. В магазине расположен подъемный механизм, который также можно без особых усилий и инструмента отделить. Пинтовка могла заряжаться из обоймы. Подающий механизм подавал очередной патрон. Личинка упиралась в шляпку гильзы, и патрон досылался в ствол. Солдат нажимал на крок. Пружина передавала свою энергию на боек, Проходил на кол капсуля воспринялся порох и пуля покидала гильзу через канал ствола и далее отправлялась в полет либо за царя за отечество либо за власть советов и белые начинают первыми стрельбу Перемирие не получилось We got this. <laughs>